Лыжа в этом году только уже второй раз на тестах. Поехали. Здравствуйте. Второй тест этой лыжи в этом году, ну, так попадается случайно, потому что программа так распорядилась. А это Кастл, безусловно. В данном случае черный тест, в данном случае обезличен, но Кастл не узнать невозможно и по специфичной форме, и по специфическому катанию. Вот, лыжа, которая, в общем-то, у меня всегда был к ней одна претензия к этой лыже, это ее цена я не понимаю почему она стоит как крыло от самолета к которому привязан чугунный мост, вот. я не могу этого понять никак хотя в принципе вот когда я еду на них, я понимаю головой все и вот все готов ей простить вообще абсолютно все, потому что это вот четко вообще просто убойно рабочая лыжина на которой можно вот сюда и как угодно и везде вот. Она может в принципе нормально все, но в рамках своего класса, своей назначения. Назначение у нее это хороший продольный скоростной фрирайв, универсальный. То есть это лыжа, которая прекрасно работает на жестком, на мягком, на целине, на всем, но на скорости, на продольной работе на использование в катании динамики носка, его пружинности с загрузкой носка. Вот если так, то у вас вообще вопросов нет. Вот это прекрасная лыжа. То есть это не твинсип, это там не, не парк, ничего. Это лыжа, которая в целине работает на одинаковом классе и уровни в одинаковой стилистике, как и на подготовленной трассе. Это лыжа в стилистике гигантах, при том хорошего спортивного гиганта. То есть такая вот мочить широкой дугой, с хорошей загрузкой, с прогибом лыжи. При том лыжа, в общем-то, в чем еще ее плюс? Она не имеет явно выраженного такого выреза бокового. Поэтому на поперечном проскальзывании она идет стабильно, как хорошая лыжа для гиганта, не цепляясь ни за что, и не стеря там носами задниками, которые там за все цепляются. Вот, Но при этом, при всем она продольна, как какая-то достаточно пружинная и если вы ее просто ставите на бок и давите в серединку, да, там заходя с носка, загибаете, она уходит в, в дугу идет как по рельсам, ей в принципе вообще все равно, где происходит это рельса, где она лежит это рельсам. То есть она одинаково прекрасно работает на целине при продольном сплите, она прекрасно работает на разбитом, она прекрасно работает на насте, в насте она не проваливается, ничего на сам с собой не крошит, не ломает. Но вообще к ней вопросов как бы нет вообще. Она просто шикарно едет везде, но при одном условии: если вы можете продольно фигачить, если вы, вы можете, если для вас рабочий вариант поворота это там 23, там 24 метра вот, при том, реальные 23-24 не то, что там номинально 23.24, а я бы к вам там до 6-8 ухожу, нет, а вот как бы так вот раз и зафигачу то это лыжа просто будет фантастично вот, единственное, почему как бы у меня она еще не симпатична, это потому что, ну, как бы лично я я не имею таких возможностей катания, у меня нет таких вот мест катания, чтобы вот прям вот у меня вот и дугами 25 метров я такой пошел чесать. Ну, как бы, я знаю такие места, но я не могу сказать, что вот это моя, э, моя территория жизни, моя территория катания, моя, моя, вообще моя стилистика существования. Поэтому, наверное, вот еще второй аспект, почему эти лыжи нет. Но если как бы, вы готовы, если вы морально умеете, технично подготовлены, и вам этот кайф от скорости приносит удовольствие, да, и вы готовы позволить себе по деньгам эту, такую штуку, то как бы вот... Точно, абсолютно, оно имеет на то полный смысл. И абсолютно точно это лыжа достойное внимания. Все. Больше мне о ней сказать нечего. Ставьте лайки. Подписывайтесь, пока.